Шалом, дорогие! Мир вам! Тема сегодняшнего послания – «Исцеление от рака, все, возможно верующему, Господи, помоги моему неверию». Вы наверняка помните эту историю, которая описывается в Евангелии от Марка 9 главы, где говорится об исцелении одержимого духом немы. Это сын человека – который пришел, обратился к ученикам Иисуса, чтобы э, сын был его исцелен. Но, как мы знаем из этой истории, что никто не мог ему помочь, и ученики также не могли справиться с этим вопросом. И вот приходит Иисус. И Отец, знаете, в горести, и таком действительности порыве обращается к Иисусу, на что Иисус ему говорит в Евангелии от Марка 9 главы, 23 и 24 стих. «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец Отрокова воскликнул со слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию». На самом деле в нашей жизни часто так бывает и происходит, что наступают такие моменты, когда, знаете, приходят сомнения. Все мы прекрасно понимаем, что когда есть сомнение, как говорит Писание, что сомневающийся ничего не может получить. Это проблема, когда есть сомнение, потому что сомнение, оно закрывает путь и возможность тому, чтобы пришел в действительности ответ от Господа. Я помню, как-то в субботнее служение было поклонение. Наша музыкальная команда, она в действительности очень хорошо нас вела в поклонении. И в этот момент я почувствовал побуждение, что нужно призвать людей общины к тому, чтобы помолиться о тех, у кого есть особенные нужды. Вышла сестра Валентин. Когда я увидел сестру Валентину, это еврейская верующая из нашей общины, вы знаете, сомнение пришло в мое сердце. Причина заключалась в том, что вот недавно я узнал, что сестра Валентина больна раком, рак в трахеи четвертой степени, и врачи сделали свое заключение, они сказали, что э, мы ничего не можем сделать, это опухоль неоперабельна, и все, что вам остается, это только пойти домой и ожидать своего времени. И я уже знал о том, что есть приговор. Я верил в то, что Бог исцеляет. Я верил в то, что Бог может совершить невероятное, и то, что кажется нам невозможным, все возможно Богу. Но когда я увидел Валентину, и когда пришли эти слова, как, знаете, атакующие слова этого врача, который сказал, что ничего нельзя сделать и только время, сколько возьмет для того, чтобы она могла умереть. Пришли сомнения. В этот момент я вспомнил эту замечательную историю. Как отец привел своего сына. И никто не мог Ему помочь. Слова Иисуса, который сказал, Он сказал, что все возможно верующему, только веруй. Я верю. Но сомнений. Но эти слова, которые атаковали мой разум, но я также вспомнил то, что сказал этот Отец. «Господи, я верую!» «Помоги моему неверию!» И я также вызвал Богу в эту секунду. Это какое-то мгновение, знаете, все пробежало в голове. И я пошел вперед, встал возле Валентины и начал за нее молиться об исцелении. Община поддерживал меня в это время. Все было как обычно. Не было ничего какого-то такого сверхъестественного в этот момент. Закончила служение, все разошлись по домам. Через некоторое время Валентина пошла на очередное обследование. Врач ее направил на одно обследование, она его провела. Вернулась, ей сказали, что нужно сделать еще одно обследование, потому что этого было недостаточно, и она пошла вновь. Она сделала еще какое-то обследование, знаете, МРТ и всякие другие вещи, которые возможно было сделать, она все сделала, собрался консилиум. Врачи что-то долго обсуждали, смотрели на анализы, на всякие снимки, которые были сделаны до этого момента, на которых была в действительности та вот раковая опухоль, по которой ей был выписан приговор. Смотрели новые снимки, пожимали плечами и, наконец-то, пригласили Валентину. Когда она вошла, доктор ей сказал, «Вы знаете, это впервые в нашей практике. Такого как бы невозможно. Но с вами это произошло. Я хочу вас поздравить, говорит доктор. Ваша опухоль, она исчезла. И не просто она исчезла, но ваша внутренность обновилась, как у младенца. Это невероятно. И Валентина громко стала кричать и говорить, аллилуйя. Слава Богу! Бог исцелил меня. Община молилась, и Бог исцелил меня. Врач говорил, да, поздравляю вас. Возможно, мы не знаем ответа. Но Валентина продолжала славить и благодарить Бога за то, что тот исцелил ее. Дорогой друг, я хочу тебе сказать сегодня, что в действительности все возможно Верующим. И вопрос заключен в том, что какая бы ни была беда, какие бы ни были проблемы, какое бы ни было заболевание, какой приговор тебе сегодня бы не прописал доктор, Иисус сказал: веруй, все возможно верующим. И если у тебя есть сегодня сомнения, и если Слова доктора сегодня говорят о том, что у тебя нету больше времени, нету никаких возможностей, нету никакого исцеления. Иисус сказал, что веруй все возможно верующему. И если все-таки ты сомневаешься, пример этого отца, он прекрасен. Он нашел в себе силы заявить о том, что он верует. И он нашел в себе силы, чтобы искренне признаться пред Богом всемогущим, что у него не хватает веры. И он попросил, чтобы Бог дал ему веру. Мы видели результат. И знаем, что с искренними Бог поступает искренне. И мы видели, как сын его был исцелен. Я видел, как сестра Валентина получила исцеление от рака. И я скажу тебе, и ты... Можешь сегодня обратиться к Богу Всемогущему, получить свое исцеление, разрешение каких-либо проблем, и даже если есть какие-то сомнения или колебания, просто обратись к Нему и скажи «Господи, веруй, помоги моему неверию» и получи свой ответ от Господа в виде исцеления, разрешения проблемы или того, чего тебе нужно сегодня. Благословляю тебя именем Иисуса. Аминь.